Всем привет! Это обзор на Into the Dark. Так, по охуительному меню мы видим, что игра будет вообще огонь. Не зря я скачал там 500 мегабайт. Потратил немного трафика. Нажимаем новую игру. Home Ground made Product. Даже не слышал такого ни разу. Меня зовут Питер нам какую-то историю, показывают чувака и еще чувака. Блин, an долго culture, делали эту and игру. Мне так кажется, что около трех теней. Whatever. Пропускаем. into the cabin. Я играю, но я не Что-то объясняют. Так, мы идем. Кровь, кровь, кровь. Кровь. Sam, Sam, you know Почему нельзя, когда я иду, you мне объяснять что-то? И кто you мне can вообще can объясняет? Тут больше никого нету. Ты все Относи. Так, настройки. Где тут настройки? Back to game, Exit ага. Games, Game, Load game. Нету настроек. Почему нет настроек в данных играх? Потому что авторы тупые, демиераторы. Да. просто... Да, текстуры... Текстуры ужасные на самом деле. Я даже... Не знаю. В 2000 играх вот в 2000 годах игры были гораздо круче чем это кстати 2012 -го года игра смотрим телек блять кто-то не звонит Шу -шу. так я вернулся дебильный бел телеком оплатить услуги так посмотреть телек так, я же начинаю играть в игру Так, поэтому я знаю что там будет. Так, надо ну, поцелиться Вот так вот, рыхает сюда Так Здесь он прыгает, как будто он прыгает на луне, сука, Сэм. Вы посмотрите Так, берем патроны Берем патроны Берем патроны Так, идем к этой решетке Так, что тут? Что там за надпись, супер, Блядь Кровь Кстати, ну то акварель, похоже Как будто рисовали дети Не знаю, вам видно, нет? Так Решетка Блэй! Мэй! Мэй! Мэй! Блэй! Блэй! Короче, надо как-то открыть эту хрень. Коробками какими-нибудь. switchbox, should be a piece of cake. Может это? Может это? Какие тут коробки, баный в рот нахуй? Смотрите. <coughs> Правый свижбокс, каким-то переключателем, каким-то пере... переключателем, блин. Ну что-то как-то надо взять. Акумуляторы, свижбокс. Those Russian scientists were really sick. Так, мир. Так. Надо искать какие-то коробки. Опа, что это было? Одно ага, уже тут. Да, наверное. Сколько пусту? ФС понтается пункт B. на вообще непонятно. Свич бокс, что сука? Может тут что-нибудь. А может вот эти вот свич бокс? сделать схватить блять такого давно я еще не вижу где так шифт что же где пукай? пука пука пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай на пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай пускай Посмотрим, что там будет я не могу даже первый левел пройти, может игра баганая какая-то. Или руки у меня баганые, блин. Сейчас посмотрим. Я уже несколько раз ее начинал и пробовал что-то там сделать, ни хрена не получалось. Так, берем пистолет. Там наверх. Смотрим на телевизоре. Пропустим. Суилы нахера, ты Сейчас демон появится. Опа. Сейчас Опа. <связать> <связать> <связать> Я <плыв> а, <плыв> а. need to override the знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я патроны, обоимы. Сэм, <laughs> yeah. Никому не интересно. I... Давайте бегло. Пульки. Так, идем, идем, идем Пульки. Пульки. Я вгибу тебе Так, ну что тут Блять. Только ж бил недавно Тупая Давай. А, ну, Ань, точно. Так, иди, иди. Давай, иди. Как говорит мне надо. Так. Иди. Спускаемся в два. Оп, придурок, блядь, текстуры провалился. А, а, а, так. игра что ли? Давай, ну. Блин, ну как тут? Надеюсь, я, короче, там открыл что-нибудь. Потому что я разозлюсь и сожгу свой жесткий диск вместе с этой игрой. Блять, А ещё управление непонятно, что тут к чему жать? Что? Ну я не знаю. Пытай, наверное, я понял. Я, короче, сейчас на все кнопочки. Пожалуйста, ну, открой, не открой Надеюсь, я открою. И открыл. я открою. Да, а, да, ты, нет. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Хочет Бесполовое Так, Пошли мне сейчас откроется Блядь, бежит на медленнее мои бабушки О! Я что-то сделал каким, каким хвоем, пойми Блять, пожалуйста, только откройся Блять, идите нахуй Что я тогда сделал? Во, мигает что-то Все, я открыл Я открыл ее, походу, да? Скажите, что я ее открыл. О, да, наконец-то. Сигнал. Еб твою мать, что там? Блять, я не хочу туда идти. Но мне придется это сделать. Help! Me, help! Me, help! Me, help! Me, help! Me, help! Me, help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Блять! Блять! Печалька. Are you После смерти этой игры ты тебя просто, вот ну, точнее, когда тебя убивают в этой игре, ты просто умираешь. И тебя выкидывают из игры. Это глупо. Это тупо сделано. эта игра ничтожества, никогда ее не покупайте, не скачивайте, нигде вы. Даже не будете даже пяти минут играть, а он клянусь. бы завалить с этого гандона если он не сдохнет то блядь жизнь прожить и зря да, говнецо может сразу берет Прям, чтобы взять сразу пистолет потому что нет, нет если я его не возьму. Так. Беги, беги лес, беги. Боянец такой, да? Неплохой. Так, беру на дна. зюго зюго Блин. блин. I need to override the switchbox, should be a piece yeah, of cake. So, I'm going to get a little bit. I'm going to get another one. And I'm going to get another one. Everything So, I got attacked by a naked freak. Naked? Male or female? Я honest, а, я забыл, guess... это какая-то говнищая guess... игра, и I никто I бы не переводил I ее I на I русский. Shut up. Интересно, хоть и человеку в мире понравилась эта игра, или зачем я в нее играю, я даже не знаю. Тупо надо подойти, чтобы узнать, что нам что-то надо сделать, потом пойти, где мы пойти, разобраться с другой херней. Так, дотронуться до проводов. Все, что, то, что все за ябком. Нажать, открыть дверь, открыть дверь, открыли дверь и побежали прыгать в яму. Там будет нас ждать монстр. I'll pull you up next Требон, оттечка Здесь штампы, где он? Где Что-то там. О, я знаю что. All right. I survived I the, the, the attack Security the system, oh, system. Oh, Now I need a plank or a solid piece yeah. of wood. Well, there next to the lamp. Let's see. <coughs> Критин тупой Критин Инкуртур Что я сделал? Я сделал? А что я сделал? А что я Надо собрать доски Это все доски? Нет, это не все доски Эй, доска! доска два, соска. С ними только... Ты мне здесь звуки не нравятся А, открылась дверь Я Не знаю каким образом открылась здесь дверь Вот так, Что, в голову, что -то. это? Это чё, диджейский этот, как его, микшер, блядь? Ага -а. здесь нет. Я не понимаю. А, я кинул доску на рычаги. Все, тогда ладно. Идем дальше убивать монстров. Момо монстр кил. Вот стоп сейчас за руку какая-нибудь выскочит. Клянусь. Я вам отвечаю. Фу. Да. Сука, сука. Блядь. Блять, <социт> Блядь, я не хочу туда идти. Может это какой-нибудь говнорень? Пизданное пожалуйста мама интер я кей okay, взял я взял аккумулятор чуть то еще надо наверное куда-то надо его поставить вот тут Лесом. Тварь вонющая видали? Видали, где он, сука, там спрятался. Так больше никого нету. Куда они вообще Влазят эти животные сраные? Блять, мне даже страшно стало. Говно в пятке ушло. Так, блять, чуть-чуть ВОВО ВОВ Скилл все блядь, и пропало И заебись Здесь, сука, сейчас какая-нибудь опять хрень вылезет Я не удивлюсь дайте мне хоть оружие получше А тут, блядь С пукалем Вообще стрёмно Вот ну, так, вот ну, так, нахуй Вот ну, так, блядь Никого тут нету. <звы> Какой страшный, блядь. Видали, что у него шея, как у жирафика? <звы> Челюсть у него вообще <звы> стрёмная. Что б за? Я не, не могу понять, здесь. Ну, вот, Блять, на смысле. Просто. Ну, так. что то сделал? <связи> как, пока... Наверное, правильно. уже открою <связи> закрыть дверь обратно суку она исчезла я yeah, его убил Как я их подобрал? Вообще, Огни. Огниво, блядь! Прыгай! Коль ты не прыгаешь! А, тень. слишком низкий потолок! Ч Чёрный пистолет! Сейчас какая-нибудь херня вылезет. Стоп! Сэй, блядь, чё ты глючишь? Блядь, Я сервиса. Порт. Актуальные уходы, верхуходы, развязывание, региб. Контроль за работой, He's too excited to play Great experience Funny case, I don't think а, сейчас включат, я с кем-то базарил Ты уверен, что ты не думаешь о том, что это? что-то лаборатории World Wide Web с его работой на транс Что Cybernetics and genetic engineering. Looks like Edwards had some really practical applications. Be careful. Careful. Are you kidding me? Call the fucking marines! Oh, this shotgun kind is of loaded. Ready to go. Да, у самой Бен Ладынка, вон этот тварь стоит, Сейчас ему хедика припишем. Блять, а ну мне похуй А если не похуй? Похуй, блядь, ну блядь, ну блядь. Животное Тупое Блядь ее сраные водички мне дайте пожалуйста не дают мне водички о кола и колы мне тоже не дают так опять провода какие-то искать надо или так нужно нажать и ты откроешься животное так и знал, потому что ты сука не горишь красным огоньком. Дайте мне патрон, патрон. Вот. Тысять, надо найти ключ. от а где? Конечно же в жопе где-нибудь. так что то не ясно Саудириа area... Чё? Саудириагал Или Сегал Я не помню Blame Бриттен Бриттайен Блядь Я нихерально не умею на английском Не говорить, не читать Я ведь не очень Еще тут полки полки mm -hmm. еще пульты а что с лампой ааа -а -а, я понял секретная лаборатория ух ты блядь! давайте монстр куля okay. красный Ну блять, ну быстрее. А? Да блять рубильник пропал, вы это видели? Что происходит вообще? Нажимаю на кнопочки. Возьми какой-то дробовик. Мне так спокойнее. Чувствую себя жалко, что что-то тут не так Такого нет? О, а тут что? Опасно Jesus Christ Блядь, в кровь исчезла Блядь, в кровь исчезла Да мне плохо, пускайте меня я смеюсь в лицо опасности. Нет, торский, блядь, сука. Ключ нахуй ему нужен, блядь. Я не знаю, где ключ. Еще что-то. Блядь, тут подкину. Опа. Сейчас что-то будет. Вон, открылась штука. Может тут в вот этой игре на игрушку и скакивает прямо за спиной. Откуда, сука, не возьмись, еще одна решетка, Нет, какой поворот. Оооо, она открылась сама. Это что-то, блядь, новое. Опа. Самой дохлил. Уже дохли. Блять, дробовик жалко. Надо уж не спиздаты оставить. Так, идем дальше. Фрэнки, я стал нечего. Да что за бред? он сейчас пропадет. И он пропал. Конечно же, это же Into the Dark. Величайшая игра. <свист> Ух ты, блядь. Сука, пидоры, двое нахуй. Так, сделаем так. save гейм. Ага. Вес. Yes. Как нехуй. Давай, по одному. Боксеры по одному все с Все, Всё, скукожился. Следующий давай. Позвоночник тебе Ах ты сука! Бля. Ну вот, блядь, вы это видели? Ну, сука тупая. Как она меня робит. Серьезно, можно разбить эту штуку? Смотрите, я их из стекла убиваю, я, блин. Я ведь кушар или как его там? Опять кровь. Не нравится мне это, если честно. Открывается мне дверь. Сэм! Опять что -то. I kick the asses of half a dozen of mutants right now. And there is still no end inside. Это было yeah, валерьяночки, ели сели соточку. О, скилл прокачал, basic что-то там, не, не успел прочитать. В там что-то интересное. Пусть нас меня точнее. Окей. Окей, окей. Блять, ну что тут делать? лоб точнее, не закрыто. Просто, не моргай. Damn. бнуть, сука, блин, дверь баный пооткрываемся нахуй. Блять, в пизду нахуй, я заканчиваю. Всем пока, с вами был Котик Евгений. Это моя настоящая фамилия. Котик. Я знаю, что она глупая. Ну, может не глупая, а немного странная. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.